Всем привет, зрители подписчики нашего канала, с вами Веном и Гриффонсон! Конечно же, Гриффонсон. В общем, подписывайтесь на его канал, я ухожу, пускай он играет в битву <laughs> за <Да>. легионы персика. <laughs> я пойду отдыхать чуть -чуть. Ладно, нет, придется мне играть большую битву, как я не хотел этого делать. Придется мне сыграть. Так, ну, сейчас давайте я воительным сначала попробую разыграть. Заказанное убийство сделать. Шанс 12% и противник ранен. Отличная работа. У нас командующие. Но у него все равно очень много войск. А тут вот если посмотреть характеристики, то видно, что короткие мечи гораздо сильнее, чем гастаты. А у меня, к тому же, гастатов еще и меньше, чем у него войск. Так что вообще все довольно Побиты плохо. Войско. Да, поэтому я сейчас из Италики пришлю свой отряд, который у меня рядышком, недалеко есть. Пускай они сейчас еще пока будут идти наберут новую армию, а хотят тут особо-то никого набирать. Всяких mm -hmm. рурариев, каких-то бомжей. Смысла особо нету в этом. Так, ладно, тогда нам надо в Поттаве все равно кого-то еще нанять, чтобы оборонять город от восставших. Так, собираем армию. Триарии, либо полководец конник. Ну, в принципе, давай mm -hmm. Триария, наверное. Похоже, что у меня будет восстание. Да, у меня тоже. Минус 20 порядок. Он что-то делать. Пару ходов надо посидеть в городе. Собрать поиска. Потом уже двигаться в сторону Бдоргиса. Блин. Я не хочу нанимать ни, ни Рурариев, ни Левисов. Потому что они полные бомжи. Но, блин, кого-то надо нанять. А кого? Только разве что наемников. Наемников она ему, наверное, как только нападу уже. Сейчас пока нанимать я их не буду. Может он нападет на следующий ход. Это был бы конечно идеальный исход событий. Потому что в таком бы случае я мог бы отобиться от него по-любому в городе. Так. Так-так-так. Ладно, пока торговлю будем развивать. Ты там по-моему можешь прокачать своего ветерана. Может mm. быть, да, да, могу, но сейчас. Ну, мне все равно не дадут походить, пока я его не прокачаю. Mm. Гай -те Сура, Блин, какое у тебя сложное имя. Ну, это да. Какое у тебя имя дурацкое? Как там? Соуп. Как там в Калавдете было в Да, да, да. И у тебя дурацкое. Как его там, блин. Соуп. Гайтити, Ти, Ти, блин. Короче, просто Гай буду называть и все. Хотя тут Гаев у меня три человека, блин, есть. Ладно. Просто Гай. Гай или Цезарь. Гайс. Просто Гайс. У тебя правитель-диктатор. Да? На Наша республика. Ты что? написано диктатор. Это все про нее, mm -hmm. так как агент идет. Он от... <с отличный <с человек. Просто. Так, торговые соглашение с Ливией. офигеть ливия находится не за блин Ну ладно, не за полмиром, типа далековато. И они готовы торговаться. Отлично. Яй, весь свой начальник. Алиев все захватил много территорий. Давай, баба, торговать. Скотина, она не хочет торговать со мной. Как вы меня бести. Как настоящие бабы, Давай mm. торговать. Не больше. Давайте 300 монет дам. Ты тупая дура, Мы не можем Давайте 500 монет дам и все. Это мое последнее предложение, отлично. согласно. Боги показали нам, что истина. Ну да, точно. 500 монет тебе Конечно. показали, что истина. Так, ладно, давайте кончаем с этим ходом. Твой ход. Звони провалено. стоит на лето поселение или торговый путь. Восстание неминуемо. Не чума. Биткоин Биткоин, кстати, жестко упал. К слову. И у меня так, есть, есть деньги в биткоине, которые, скотина, потеряны были. Черт. Блин, они спереди дойти. А у тебя восстание. Будет. Буквально шаг не могу дойти. До поселения. Ладно. Е е мое, мое. Армия у меня возле, на границе стоит армия. А что он у тебя там делает? <свят> ну, я хотел захватить город, этот, который у Оги, но... но ты... Прям... Ты прям жестко фрейлишь, у тебя там войск совсем мало, ты бы не захватил его никак. Ну, там у него войск не было, так я думал, захвачу, но оказалось... Ну да, у тебя при этом восстание оказалось... сейчас будет в провинции, нахрена ты это делаешь? Да уж. Хочу, чтобы а у тебя если... армия вся слилась просто. А если меня... А, вот скоро на марше... Я могу.. Ну, восстания не будет, как бы. Ну да, не будет, конечно. Ладно, дойду. А, минус 14. Ну, не будет. Мне ну, повезло. Не, не повезло. <с -2> <с -2> <с -2> Тебе просто в Кусургес по-любому восстание будет. Ты что-то фейдишь жестко. Сейчас сейчас эту армию сберу? И Кусургес будет, скорее всего, захвачен там, потому что войск у тебя маловато. М нет. Ну, может и нет, хотя... Ну, и, Может думаю, они, каждый... они, возможно, нападут, но типа, придется биться, скорее всего. Ну, я побьюсь, я думаю, потому что тут у меня войск много будет. У меня будет, как минимум, 3-5 отрядов. Тогда у тебя знаешь, что же было немало людей. 8 отрядов. Тогда у тебя тоже общем, было немало. У меня вот полтора стака. Ой, полтора стака. Там Тебе. у тебя все побитые войска, не забывай. Ну, наполовину будут побитые, да. Я бы даже сказал, у тебя там четверть всего войска. Ладно, короче, забей. Скорее всего, отобьешься, если опять не оставишь войска в центре города. Так, а на нейстрады я не могу? Какое-то причинение? Просто чума, да? Наверное. Потому что у тебя бегом они бегут. У тебя марш. А, Быстро точно. Встай. Точно. Это ты нанимать, если не знал, можешь войска вне города ты в пустыне стоишь, что можешь набирать все в Не, ну, в принципе, если я сейчас э, делаю тут генерал одному. И найму еще армию. Наемников, то восстания здесь не будет. Но это смысла не имеется. Ты просто создай начальника, найми ему отряды, да и все, и хватит. Он сможет отбить потом. Наемников, М -м. зачем брать Там у тебя все равно восстание через ход будет тогда. Че изменит это? да. Так, адоваида кандидат. Куб как бы взять-то. Я свой сына хочу взять. Куда ты его хочешь взять? В армию. Ну ладно, возьму этого. Видишь, что он захотел. А ну у меня в основном там будет. Ладно, ему-ка я. А, ну тут я. В принципе, ладно. На ему как Отряда 3 и германских юношей. Два отряда. Так, ну и можно решить вход, в принципе. Торговое соглашение. Карфаген. Мне еще деньги даст. Ты ты ты чувак. Давай мне мои деньги быстрее. Мои Торговать с тобой. Денюшки. Так, и чё? Он нападёт сейчас? Или будет осаждать дальше? Мирный договор? Вы, это... Ребят, берега попутали, вы напали на Рим. Поэтому вы должны умереть. Чертовые варвары. Тамар Виски к тебе подошёл. Так он тут стоит уже полчаса, блин. А, имеешь да. в виду, за границей стоит? Да насрать на них? Какая разница? Ну, что? Так, верховая езда, Стоимость найма верховых отрядов, всех конных ламп. У меня все равно нет конницы, возможность снимать камеру, пофигурать. Опачки. Восстание рабов неминуемо, вы че? Эээ! -э -э. Я тебе говорил. Так, стопэ, стопэ, я сейчас найму отряды. Все будет нормально, ребята, не надо бунтовать. Что то мне говорил? Ну, восстание рабов, может быть? Ты сам порабощал всех. Я там один раз поработил кого-то и все, блин. Ну вот, видишь. Этого было ну, недостаточно, вот это, да. для этого. Так, сейчас я сохранюсь. Я потому что не уверен, что будет то, что я думаю. Возможно, игра поступит по-другому. Я хочу взять наемников на своей территории, потом перейти в другую провинцию и там еще взять наемников. Дадут ли мне после этого они вообще ходить? Потому что я тупо встану и не смогу идти дальше. Ну... Можете получить Так, получается, могу идти дальше. Опа. Следующая провинция. Хватит. Да, у меня дофига денег. Еще нанимаем солдат. Отлично. Все целая армия собрали. А теперь можно заказное убийство какого-то бомжа устроить. Скотина, не удалось. Было бы вообще отлично. Бывает, мы это убиваем охрану там. Да, блин, это тоже провалилось, дура. Что ж вы все-таки не умехи-то? Ладно, такой же. Уже утроил. Так, ну что, играть битву или не играть, не хочу я битву играть. Очень не хочу. Потому что я боюсь, что эти бомжи наемные, они тоже все погиб. И сыграть. Давай, сохранюсь я! И давай сыграем. Хочу, чтобы битва была на видео. Ну ладно, давай. Потому что тут в принципе очень важное преимущество. Тут автобоем в принципе можно, да? Было? Да, да. Но я хочу типа видео, чтобы было информативное, чтобы типа, было не тупо хождение туда-сюда. Поэтому, да, как у меня часто бывает, я обычно, когда играю в битву, в которой есть явное преимущество, ну, у меня есть явное преимущество, я часто теряю больше людей, чем автобой. Но тут время автобоя отлично сделано, да, как бы, все вполне реально разбросано. Не как в Миде, или где то может быть, и да, какое количество войск, у тебя там жесткое поражение. Тут в этом плане все отлично сделали. Так, три отряда легкой конницы у меня есть, но ну, эта конница, конечно, уже получше, чем твоя. Ну, типа она все равно такая себе. Она уже хотя бы боевая, но может натиск будет устраивать. Враг выдвигается к нам. Нам прибыло подкрепление. да, нам пришлось. Прибегнуть к помощи варваров, я знаю, что это плохо. Что же поделаешь ради победы. На уж. Даже таких грязных варваров нам пришлось привлечь. Чтобы победить. Так, ну я думаю, конечно, команда еще моего лица. Пошлем куда-нибудь подальше, а то он помрет где-нибудь. Это как баллисты, видимо. Да. Так, no. и давайте вместе с мечниками стройтесь в одну шеренгу. Так, ну бомжей с гарнизона я даже не знаю, послать бы на убой, наверное, потому что они точно тут ни о чем вообще. Ну, no, чисто. Sure. Да, они пускай конницу под, подловят, и все, больше ничего от них не требуется. Ну и бегут. <laughs> сразу ну, там, там триария, типа, но они, может, даже убьют кого-то. Ну да, скорее всего, они отступят. Враг ждет, поэтому... У нас есть время. Ну да, сейчас построимся. Как мне нравится лучше. Так, триария. А у меня один командующий, так понимаю, триарии. Тут еще есть принципы цикл у меня встанут в армию, да? Куда вы идете? Не могу понять. Да, они в армию встанут, отлично. Так, а конница моя пускай, она зайдет с тыла. Больше от нее ничего не требуется. Ну, а командующий остается напускать шкерится, чтобы он не убегает в коем случае. В принципе, триарии три тоже я не собираюсь направлять в атаку, а там тоже командующий. Причем это гней сцепион, по-моему, как раз глава дома сцепина. еще, кстати, дома ко мне, ну, типа, ладно. Оставим его в живых Не хочу минус одного командующего иметь Потому что за них нам деньги еще платить тоже Так, сейчас встанем. Ну что, ребята, у нас теперь побольше будет шаринби, чем у вас. Ну да, правда, там эти все равно короткие мечи, блин, надо их не забывать, они очень мощные. А, у меня воины кельтские просто. Я думал, у меня какие-то тоже мощные чуваки. А нет, у меня оказывается, они бомжеватые. Мой кельтский воин. Выглядит эпично. Ну, у него просто короткие мечи, они там реально очень мощные. Хотя там у чуваков, блин, он мечи Вообще ножи, блин, можно сказать. Посмотреть на них там, у них ножи какие-то, они, мечи. Mm. Они как-то этими кинжалами, что ли, это под ребро, что ли, ловко. Перо. под Подколыривают. Не знаю. Какие-то гопники местные, походу. Собрали. В ну, зеленую с, гвардию. С голым торсом. С голым торсом. С какими-то кинжальчиками, блин. кухонными ножами я даже назвал. Берутся Но нормально, б... как ни странно, не знаю почему вообще, реально ближний не бой 36. Но у твоих гастатов какой ближний бой? Нет, не 36. 36 это может тут там ты смотришь? Ты не можешь mm -hmm. врага посмотреть. Могу? Нет. Как ты можешь посмотреть? А. Ты не уже считай. сапиона смотришь, наверное, характеристики. Да, кажется, да. Так, все, группу формируем, но... Ну, просто игостат у них 42, так. Да, у тех 46, у вражеских. У Сцепиона 36. Так, он, видимо... Нет, он адаптируется, mm. просто он строится так, чтобы было правильнее. Ну, логично. Он пока ничего не атакует, просто. По крайней мере, все в этом время искусственный интеллект тоже получше, чем Согони или Медиуд. Да. Я надеюсь, не слышно, как меня стучат. Нет, вроде. Отлично. Ну да, у меня вообще там особо ничего не слышно, по-моему. <laughs> Очень плохо все. Ну это хорошо. <laughs> Что хорошо? Я имею в виду, плохо слышно меня, в принципе. А мне показалось что не слышно, как, как тебя стучат. Ладно. Ну, это тоже хорошо, ну ладно, короче, ясно, забей. Сейчас мы это... уже начнем атаковать, скорее всего. Потому что тут вот-вот начнут обстреливать пращники, надо будет сразу бежать к ним ватарку. Ну, выманить, их выманить. Хотя смысл нет, выманить. я их не смогу выманить, как? У меня нет застрелщиков, нормально. А, ну, знаешь... ну, надо их нанять да, у меня просто нет возможности даже найма. Рима, пока нет возможности, пока не построятся у меня вспомогательные казармы. Так, Он отступает? Странно. Не-не-не, он строится сейчас по-другому, наверное. Или нет? Да-да, по-другому подстроился немножко. Так, ладно, ребята, давайте бегом. Идем, строим, также. Подбегаем к ним. строй не раз... размыкаем. Да, тяжело, наверное, бегать в тяжелом борне. Ну, это еще не такая тяжелая. Наша сосада обнаружена. Да, Наша сосада обнаружена. Сосада. Пас... сосада. Да, сосада это сосада засада это засада зато они спрятались я смотрю в лесу На. они спрятались в 30 метрах Ладно. не 30 100 метрах спрятались считается что это засада Ладно. наши ряды трогнули. уже трогнули? да это бомжи дрогнули с <laughs> обеими много офигел, Так быстро еще не бой не начался. Оу. Так. Белиты, давайте все вперед. Бам, просто минус 30 человек. Просто такие копились от одной стороны и в эту сторону, в разную сторону. Так, кавалери, давайте-ка заходите с флангов. Так, отлично. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Видите, нафиг. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Какой позор. Так. Науш. No. Кавалерия. Наши бегут с поля боя. Ну, да. праздники ну, вообще просто убегают, пытаются убежать от кавалерии. Ну да, это естественно. Но так, командующий. Но Давай. Не мучить всякую херню. По-нормальному. Но так, загасите их всех. Что складывается в нашу почту так кавалерия моя куда-то убежала далеко возвращайтесь Окей. давайте я кажется знаю почему под вот. войска что поближе к красной линии чтобы сбежать ну, может быть теоретически так ладно мне насрать на то что там Наши бегут, бегут мои боя. наемники можете отступать убегать Давайте, Рим. Вот такую. так вот. Так, триарии там дерутся. Давайте, держитесь. Возвращаем. Наши войска, который там законницы гонялись полчаса, бля. Давайте, возвращайтесь. Наши бегут с поля боя. Бегут только трусы. Нормальные солдаты держатся. Давайте. Продолжаем, натиска. Эээ, кавалерия мои сейчас отступит, судя по всему. Последняя. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, так, так, ребят, давайте, давайте, давайте, помогайте. Наш военачальник погиб. Ладно, минус цепьон. Давай, серьезно. Как он погиб? Ну, он там, видимо, впереди где-то дрался, хотя там уже подходил под литриней. бывает. Ну ладно. Не такая и большая потеря. А да. Время особенно. Это же не медио, в котором несколько лет, чтобы появился генерал. Да, в принципе, это небольшая потеря. Так, вы что там, это, столпились? У вас там сейчас всех Порубит, блин капусту. Так, отходите, давайте, застрельщики я что-то за ними не уследил, они полную херню творили. Отходите, отходите, отходите. Присягнувших обстреливайте со стороны. Так, толпа, давайте в атаку. Короткие мечи, мечи. Он трачники тебя обстреливают, тебя кого нету? Нету, все она отступила все. Есть mm. меня есть Давай. кава в виде толпы, блин, идите, атакуйте. Просто в спину зашли этим. А там они стояли на месте всю эту битву. Видимо, ему было пофигу вообще. Так, так, так, ага, угу. все, присягнувший, че? Хреново стало. Мы обнаружили засаду врага. Мы обнаружили За засаду, черт <свят> побери. Засада, <свят> это засада. <свят> это засада. Наш военачальник погиб, да? Ладно, минус один. Ну. <свят> <свят> Нет, э -э надо догнать, <свят> Ребят, убейте. А, ну его, как, в убили. Убить всех до единого. Да, убить, убить всех, убить. Ну ладно, кого мы этот не догонит команда еще. <coughs> Что там отмечаешь? Рисую. Ладно, не, не успеваем. Фиг с ними. Бегите трусы. Тяжелая, Тяжелая победа. Примерно одинаковые потери получились. Поэтому... Да, я сейчас распущу их. Хотя надо сначала его добить. Он засранца, да. Достойная смерть. Ладно. Давайте-ка возьмем Брута теперь во главе войска. Хорошо, Так, иди сюда. Далеко ты не уйдешь скотина так отпустить пленных поработить. давайте пробатим на да, восстание рабов через ход нет не будет никого восстания рабов не бери так минус эти бомжи распустить и вас тоже я отпускаю а точнее я бы хотел вас казнить но к сожалению придется вас надо отпустить просто Так, ну да, потери у нас хорошие, там, вся армия побита. Так, -с, так, такс, урон всех отрядов в бою. А, Довольство общественного порядка, конечно, что общественный порядок, повышение. <coughs> а то у меня порядок хреновый во всех провинциях. Так, -с. а, у меня еще есть сановник, кстати, который выполняет уже свою работу, добывает мне деньги. Наследить культуру. Отлично. На уж Так, 16 у нас отрядов здесь. Здесь у нас 7 отрядов. Угу. давайте лучше стрелять будете получше. Актеритет повышаем. А, юная рабыня еще одна из варваров. Зачем нам не нужна? Я не понимаю. Рабыня какая-то, блин. Варварская. А, в Нарее, кстати, у нас уже есть возможность гастатуи нанимать. Хорошо. Так. Ну вот я не знаю. Возможно, стоит отбить... Ну, Вастаня отбить. идти в сторону Бойи, конечно, захватывать провинцию. Или идти на север. В провинцию, в провинцию, господи, В город земли Ругов. Там у них море есть как раз. Даже не знаю, как мне поступить-то. Так, надо больше денег, поэтому уже все не поставим. Так, а в нари пока ничего делать. А, подожди-ка. Кстати, там в, в Потаве наемные кельтики за столички. Много жрать будут. Там сделано это не просто так. А, нифига себе минус 99? Да, это сделано Фигеть. специально он ну, пускай Понял. будут. Понял тебя. Мне надо сановника еще одного взять. Там у меня денег уже недостаточно. Ладно, потом возьму сановника. А, еще надо выбрать технологию. А, так, строительство, изучение. Давай-ка изучение. Лучше будем библиотеки строить. Потому что надо побыстрее технику улучшать. Это без технологии хреново. Чума. Чума на очень головы. Да уж. И у тебя восстание появилось. На это я знаю. это Ничего страшно потому что у меня... у меня. Есть армия. Ну ты можешь в городе, конечно, сидеть. Но ну, да. все равно их будет убить. Так и будет для вас. Ну они ж будут. В любом случае, атаковать, поэтому... Нет, почему? Сейчас накопится так, а тогда нападет. Ну, я не знаю, его соли. Ну, ну, такой армии нет, точно. Надо будет. Тебе лучше, знаешь, нанять еще пару солдат, типа 4 отряда максимум в этой провинции, и взять напасть на, на следующий ход, потому что у тебя уменьшается недовольство, пока идет восстание. Когда Значит. повышается, там уже, уже 20, плюс 27. Ну, то есть уменьшается, поэтому лучше... Подождать этих ход, а потом напасть на них. Потому что иначе они уж, по будут сильны. Слишком. Нам нужно чем-то экономически изучить. <связь> так. М и сиракузы, кстати, разнесли. Этот ну, карфаген. Да. Карфаген разнес. Нет, Буду сиракузы сказать. разнесли Карфаген. А, стоп. Ха, кстати, интересно то, что я попомню, что в прошлой серии Карфаген захватил полностью. Сицилию? Ну, Странно. возможно, они взяли был отряд стак и взяли напаленный на перфоген. Так, ну я по деньгам вообще полный капец, если честно. Ну, я могу тебе дать 700 монет у меня сейчас есть. Ну, любая помощь будет полезна. Запроси. Сколько у тебя 700 монет? Да, максимум у меня 700 монет. Ну, там у тебя просто я будет видно, что сказать, ты больше не можешь и мне потребовать. Ну, ладно, я тебе тысячу попрошу. Да? Ну. Да. Так, М: я. Отдал тебе их? А, да. у меня. У меня минус 290. Не знал. Интересно, ты можешь у меня там 10 тысяч попросить, типа. Ну, попробуй. Ну, попробуй. Ради прикола. Ну, я, конечно, не соглашусь, понятно дело, такой договор. Спасибо, <сосить> <сосить> Ку. <my word -hoard> Давай, 600 тысяч. А, я могу максимум 10 тысяч попросить. А, ну ладно. <сосить> <класс> я все равно не соглашусь, извини. <сосить> <класс> Конечно. Прин... Так, ладно. А... Блин, у меня сейчас восстание будет еще в моем городе, господи. Что происходит в этой игре? У тебя восстание рабов не будет случаем? Нет, я рабов не порабощал. Я тоже не порабощал ни одного вообще разве. Я точно помню, отпускал их всех. Чего, почему у меня рабы вдруг появились? Ааа, -а -а, слушай, у меня тут еще налоговая ставка очень высокая. Слаб, почему недовольны. Это мне, наверное, тоже. Или нет? Я так, я так в задницу, поэтому... Чем сильнее разрастается ваша держава, тем больше в ней коррупции. Так, сейчас посмотрю. Как нового... А, как ее изменить? А... Сводка вроде, а? Да? Странно. М -м -м -м. Ну, ладно, посидим тут ход, наверное. Тут чума, блин. Так что. Давайте, ребята, если что, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока, удачи. Пока.